Джулека Куфен. Это талисман тигра, который дает силу внушения. Используй его во благо. но вам нужно поговорить, а не спорить! О! Теперь ты Котик! К